Добрый день, дорогие друзья! С вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про комплект видеонаблюдения с двумя уличными HD камерами В данном случае представлен весь комплект полностью, что поставляется в комплекте. А давайте я начну, расскажу. Вот коробочка из-под видеорегистратора, коробочки из-под камер, инструкция для камер и для видеорегистратора манипулятор usb мышь для управления регистратором, источник питания видеорегистратора, сам регистратор, две уличные камеры, разъемы у них BNC и камера работает по коаксиальному кабелю. Набор разъемов, это для подключения видеосигнала, для подключения питания на камеры, и гнезда питания для установки их на видеорегистратор. Собственно, разветвитель питания, на четыре камеры и источник питания для подключения камер электропитания. Вот, собственно, все это очень легко собирается. Сам блок питания с соединительными разъемами. На эти разъемы устанавливаются гнезда. Гнезда имеют винтовые разъемы, то есть все это отверточкой собирается буквально за 5 минут. И шпитера питания подключаются к камере непосредственно. Все, у нас остаются разъемы, которые устанавливаются вот сюда. вот. И подключается кабель. Кабель в наши комплекты не входит, потому что на каждый объект, на каждый комплект необходимо свое количество провода. Кому-то достаточно 5 метров, кому-то надо 40 Поэтому мы его не включаем в стоимость. Его все равно, в любом случае, нужно будет вам измерять, сколько необходимо именно вам. Так, для работы данного комплекта понадобится еще жесткий диск. Жесткий диск – это устройство хранения данных, все знают уже, устанавливается он внутрь видеорегистратора. Внутри жесткого диска сейчас нету, его вам нужно будет приобрести самостоятельно. Также он есть в нашем магазине. То есть Жесткие диски вообще ни в какие комплекты вовнутрь не вставляются и не учитываются в стоимость. Так, давайте я расскажу подробнее про регистратор. Видеорегистратор это самая популярная, очень интересная модель. На данный момент это наиболее высокопроизводительный регистратор, среди тех регистраторов, которые нам удавалось вообще видеть. Регистратор поддерживает подключение камер до 5 мегапикселей. Также поддерживает подключение сетевых IP-камер до 16 IP-камер. И вот такие вот HD-камеры к нему можно подключить 4 штуки. Ограничение, вот, собственно, по, по разъемам подключения. Вот они, разъемы 4 штуки. То есть всего можно будет подключить к данному регистратору 4 камеры. Спокойно приобрести. Можно также у нас в магазине приобрести дополнительные камеры и подключить. Я рекомендую приобретать вот комплект постепенно. Может быть, вам этих камер будет достаточно. Может быть, у вас большой участок, и вы хотите просматривать гораздо большую территорию. Тогда, может быть, вам потребуется какая-то другая камера с другими характеристиками. И это можно все приобрести постепенно. Также заменить. Камера. Камера HD. Уличная. С разрешением 2 мегапикселя. 2 мегапикселя это разрешение 1920 на 1080 с этим разрешением собственно снят наш видеоролик э, в этом же разрешении а также снимает практически сейчас большинство мобильных телефонов снимает именно в разрешении 2 мегапикселя то есть это очень хорошее цифровое современное изображение корпус камеры полностью металлический кронштейн металлический регулируется в любом направлении Солнцезащитный козырек выполнен из пластика. Передняя часть камеры окрашена в черный цвет, чтобы не блековать. Светодиоды и капотсветки. Всего 24 светодиода с дальностью освещения до 20 метров. То есть ночью или в полной темноте камера может освещать до 20 метров территорию. В день-ночь камера переключается в автоматическом режиме по сенсору, который установлен вот здесь вот под объективом. То есть автоматически с наступлением темноты камера сама включает ИК-подсветку. Этой же подсветкой камера обогревается. Я не буду прям полностью подробно рассказывать про саму камеру, потому что рядом есть видеоролик. И там уже подробно я рассказываю про характеристики камеры и как она регулируется, как ее можно установить. Это другой видеоролик, можете посмотреть и ознакомиться. Давайте я расскажу еще про видеорегистратор. Видеорегистратор, здесь разъем питания, тоже он очень легко подключается. Все, в розетку включили, регистратор включен, готов к работе. К нему подключается монитор VGA, стандартный монитор компьютерный. HDMI разъем, это для подключения телевизора современного с высоким разрешением. Четыре камеры можно подключить, плюс управление XVI, то есть камеру можно регулировать яркость, контрастность, все это настраивается через видеорегистратор. Сюда также подключается у нас... Так, про звук я не буду рассказывать здесь особо. Один микрофон, в общем, можно подключить вот в данном данной конфигурации можно подключить только один микрофон. Он устанавливается дополнительно и в камерах встроенного микрофона нету. Два USB разъема для подключения USB мышки и для подключения карты памяти USB для архивирования данных. То есть, когда у вас уже имеется запись, вы можете воткнуть флешку и на флешку перекинуть какой-то отрезок видео. Так, видеорегистратор выполнен. В пластиковом корпусе очень легкий, маленький, симпатичный. Его можно эксплуатировать вот таким вот образом. Либо вот таким вот образом установить под монитор или под телевизор. Собственно, наверное, все. Вот данный видеорегистратор. Регистратор необходим для обработки видео. То есть, как раз вот когда вы видите в одном окне 4 картинки, вот... Вот это вот и обрабатывает видеорегистратор. Также он на запись накладывает дату и время и сортирует все видео по, дату, по дате и по времени. То есть для того, чтобы вы могли удобно просмотреть видео. В общем, все, что я хотел рассказал в данном видео про комплект. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте под данным видео и звоните... Нам по телефону мы с удовольствием проконсультируем и ответим на ваши вопросы. Всего доброго, друзья! До скорой встречи!